Хочу пояснить субботу в значит э, За несколько дней было указано мероприятие, вот этого 26 числа, до прогулки, э, ряд наших товарищей подали я в том числе, подали заявку в мэрии в Москву провели пикет. В частности, вот я должен был находиться в пикете на пушке в почве. Мы или на закона нам не ответило, и в связи с этим в пятницу. Мы приняли решение, что никакой, никакой пикет мы выходить не будем. всем а, сотрудникам нашим товарищам, которые подали а, такие заявки, мы об этом сказали. И приняли решение, о чем сообщили в, общем -то, в интернете, что а, будем а, проводить, как обычно, прогул. То есть пойдём по Кверской, я должен был и тут стоять на, на Пушкинской, видеокамеры не будет, что я был на курске световой. Мы двигались от белорусского вокзала, когда а, подошли полицейские. И вот тут, э, я, я хотел что-то объяснить. Когда ну, вот это все случилось, да, когда, они, когда они подошли, пытались меня изъять, меня выхватили. И вот в этот самый момент, но а, вот, там вот кричит? Люди помогают. Если вы проведете экспертизу, я понимаю, что вы не будете ее проводить, то вы поймете, что это не я, кричу. И честно говоря, вот люди, которые меня знают, они знают, что я бы не смог обратиться к людям за помощью себе. Не ну, просто я так воспитываю, понимаете? Я бы не смог сказать, люди, там спасите и так далее. Я бы никогда этого не сделал. Понимаете? Я мог крикнуть, люди, там, помогите кому-то. Но я бы никогда, никогда не попросил себе помощи, я так воспитываю. В итоге все прочее, я в прошлом олицерный лейтенант. И когда я увидел, что ну, ситуация сильно нагрелась, и что полицейских просто могут отлупить, я попытался как-то остановить, вот он там видеть, когда я увидел, что еще какие-то подъезжают там КАМАЗы, я попытался увести людей. меня не смог их увезти. Вот то, о чем говорят, что не управлял толпой. Я пытался говорить «давайте свернем», вначале говорил «идем прямо», потом говорит «давайте свернем», и все это есть на видео, в интернете, и пытался я увезти везде в Вирсколь, я не смог увезти, только вот в эту подворотню, мы потом ушли, и ушли, кстати, малым количеством, большая часть осталась на Вирсколь, а мы пошли где-то за потому что я понимал, что это очень А? да, уходили огородные, поэтому… Это, это нормально и логично, потому что я не хотел абсолютно никакого, я извиняюсь за выражение, не силы. Люди были, я повторяю, очень агрессивно настроены после непрофессиональных действий. То есть они шли веселые, действительно, не было никаких плакатов, лозунги никто никаких не выкрепил. Вот эту вот пятерочку мы вешаем все время, когда гуляем в разных совершенных моментах, и поэтому совершенно странно казалось вот действия. И, и я, честно говоря, хотел последовать сотрудникам юлицами, но я не смог с ними идти, просто чисто физически не смог, потому что меня вышли. Я вполне понимал, что мне ничего не грозит. Я, я зайду, но повезут меня в автобус, повезут в этот же суд. Здесь мне абсолютно ничего не грозит. Ну, сутки даже там, ну, трое даже, ты че. Понимаете? Так что ваша честь. У меня все, я в общем-то. Понимаю, что меня осудят сегодня, и, и, и в общем-то в моей ману тоже хочет, там что-то ничего. Ничего не считалось, чтобы еще. Спасибо.